У нас будет новогоднее поздравление в двух частях, живое поздравление В принципе, я люблю общаться со своими подписчиками, с гостями канала И первая часть будет адресована именно подписчикам А вторая часть будет очень интересная Гуляя по этому лесу красивому, я встретил Деда Мороза, который пригласил меня в свой дом И во второй части мы увидим поздравление моей любимой жены Ольги и деда мороза уважаемые подписчики совсем скоро наступит новый год и сегодня я вас поздравляю с наступающим новым 2021 годом от всей души поздравляю с новогодними праздниками и гостей канала то возможно только что зашел в этот предпраздничный день на мой канал по покеру и вы правильно сделали я вас не прошу подписаться но прошу остаться так как все эти теплые слова будут адресованы именно вам я постараюсь произнести свою речь в пользу вашего блага. Постараюсь произнести ее энергетически, чтобы вы по ту сторону экрана получили не просто поздравление с Новым Годом, а заряд бодрости, тепла, исцеления, если вы больны, позитива, радости. Низкий вам поклон всех тех, кто смотрит данное поздравление. Дорогие друзья, встречу Нового Года мы всегда готовимся заранее. И несмотря на множество дел, главным считаю теплоту наших человеческих отношений. И дружеского общения. Развивая свой канал на ютубе, мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается, возможно, в нашей информации, в нашей поддержке. И мы выпускаем тот или иной видеоматериал, чтобы порадовать тех людей, которые решили посмотреть наш видеоролик. И, что самое главное, те люди поверили нам, поверили тому названию и описанию, и смотрят, и получают ту информацию, за которую они, собственно, и зашли в интернет таких искренних порывах, в чистоте помыслов, бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками. Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращается каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрприз для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Это порой старые, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но у всех их объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотить поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствовать ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый я вам желаю, чтобы ваш видеоматериал, ваш контент был качественным, полезным для большинства людей, чтобы вас хотели увидеть, чтобы вы к вам хотели заходить как можно чаще, и не просто заходили, а писали вам в комментариях. Спасибо, это то видео, которое я искал. Искренне говорили вам спасибо за ту информацию, за ту помощь, которую они получили. Друзья, Новый год уже у порога. Давайте пожелаем друг другу мира, безопасности, благополучия и процветания. Снова у вас 2022. Вторая часть нашего поздравления будет адресована именно моей любимой жене Ольге. А ее будет поздравлять Дедушка Мороз в своем собственном доме. И давайте отправимся именно к нему. быка должен быть насыщенным и благополучным. Поэтому бери его с самого начала на буксир и тащи как можно дальше от 2020 -го. Понял? Дедушка Мороз, на видеосвязи с нами Ольга. Да, иду, иду. А ты почему без маски? Ай-яй-яй! Да, в этом году пришлось всем Обновить свой гардероб Поздоровайся с нашим гостем Теперь весь мир знает, каково тебе Но берите пример с меня Вот я уже который век, 364 дня в году Нахожусь на самоизоляции И не унываю А кстати, Маруся, сколько лет нашему гостю? 41 год. О, такая юная! Верный знак того, что у тебя все впереди. Это когда твой возраст состоит всего лишь из двух цифр. хе хе дедушка. Продолжим наше дистанционное обучение. Здорово, Сантушка! Мы тут с Марусей немножко заняты. Давай в следующий раз научу елочку голосом зажигать. Вот так. Маруся, жги! Зажигаю. Прости, у, у нас тут гость. Не буду мешать, отключаюсь. Мы многое поняли. Например, загадывая, чтобы Новый год. Принес нам сюрпризы. Уточняйте, какие именно. А из-за закрытых границ мы узнали, что в Сочи селфи получается ничуть не хуже, чем на Бали. А наблюдая за ростом валюты, мы поняли, что нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда есть куда расти, а нас ждет год металлического быка. И я от всей души поздравляю тебя с ним. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья и никогда не болеть. Как говорится, в здоровом теле здоровое антитело. Еще раз поздравляю тебя с Новым годом. Ну, а мне пора на работу. Вот защитный костюм себе задизайнил. Ну, все, пока. Дай пятюню. Ну что, друзья, всех с Новым Годом. Давай Пятиюню.